С наступлением электрической эры угасавший было и замыкавшийся на внутреннем рынке американский автопром вдруг взбодрился и снова пытается делать сногсшибательные вещи. Эпоху электровозрождения явно возглавит General Motors, который выкатил предсерийную версию своего флагмана и объявил цены. Начинаться они будут от 300 тысяч долларов. И это выводит Cadillac Celestic в одну весовую категорию с самим Роллс-Ройсом. Похоже на восстановление исторической справедливости в конце концов, «Кадиллак» — это самая старая действующая марка Америки. Еще в 1930 году компания сделала первый автомобиль с 16-цилиндровым двигателем, а четырехдверные «Хардтопы» Эльдорадо и седаны «Флитвуд» с приставкой «Броум» были эталоном американской роскоши на протяжении 40 лет. Хотя «Селестик», разумеется, другой. Кузов четырехместного лифтбека имеет в основе оригинальную силовую конструкцию собранную из шести алюминиевых монолитных, то есть отлитых целиком элементов, которые затем соединены воедино. Уже по умолчанию установлены огромные 23-дюймовые колеса. и даже интересно, доступен ли еще больший диаметр за доплату. Салон украшает гигантский монитор с диагональю 55 дюймов, а это на секундочку метр м. Подогреваются не только сиденья, но и подлокотники. Собирать машины будут в научно-техническом центре GM, который раньше занимался только концептами и шоу-карами. Предусмотрена богатейшая программа индивидуализации. Благодаря применению технологии 3D-печати распространяться она может на любые мелочи, вплоть до кнопок в салоне. В подсветке участвуют почти пять сотен светодиодов, а в музыкальной системе без малого 40 динамиков — внутри. Снаружи тоже будут динамики, чтобы оповещать окружающих о приближении электрокара. Мощность силовой установки — 600 лошадиных сил. Пара моторов делают машину полноприводной и позволяют разгоняться до 100 км в час примерно за 4 секунды. Тяговая батарея емкостью 111 кВт-часов обеспечивает почти 500 км на одном заряде. Новый флагман получил адаптивную пневмоподвеску Magnetic Ride Control четвертого поколения и полноуправляемое шасси. Задние колеса могут поворачиваться на 3,5 градуса. Венчает картину эксклюзива и роскоши продвинутый комплекс электронных помощников Ultra Круиз», который основан на автомобильной версии чипсета Qualcomm Snapdragon. Автопилот еще находится на стадии доработки, как вероятно и сам Cadillac Celestic, потому что первые машины для клиентов начнут собирать только в конце 2023 года.